Всем здорово! С вами канал Хай Китай. Это топ-10 аксессуаров для телефона с сайта AliExpress. Десятое место нашего рейтинга. Это нанотокка для смартфона стоимостью 70 копеек. Девятое место нашего рейтинга. Это подставка для iPhone стоимостью 71 копейку. Восьмое место нашего рейтинга. Это тоже подставка, только эта подставка уже универсальная. Стоимость 4 ,96 рубля 96 копеек. Напоминаю, ссылки оставлю в описании. Седьмое место нашего рейтинга. И это вот переходник Чаще всего используется для соединения телефона с флешкой. Цена 13 рублей. Штое место нашего рейтинга. Это стилус для смартфона. Стоимостью 17 рублей. Пятое место нашего рейтинга. Это смарт-кнопка. Стоимостью 19 рублей. Четвертое место нашего рейтинга – это антенна для смартфона, для того, чтобы поймать сигнал ТВ. Стоимостью 32 рубля. Третье место нашего рейтинга – это переходник microUSB-jack 3.5. Используется для телефонов, где нет разъема для наушников. Второе место нашего рейтинга. И это наушники с сайта AliExpress за 53 рубля. Также я на них делал обзор. Ссылку на этот обзор я оставлю в подсказках. И, наконец-таки, первое место нашего рейтинга. Это электронный браслет. Стоимость 63 рубля. А сейчас, наконец-таки, правила розыгрыша. А сейчас правила розыгрыша. Когда на канале наберется 50 подписчиков, будет разыгран шнур Джек три пять Джек три пять. А вот тут в углу в подсказках будет опрос, хотите ли вы больше розыгрышей на канале.